всем привет с вами виктория добро пожаловать ко мне на кухню сегодня готовлю банановый бисквит или банановый пирог никогда не выбрасывайте спелые бананы вот у меня остались бананы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 Припекаем для сухой зубочистки. Посмотрите, какой красивый и пышный получился у нас бисквит. Вот он у меня уже отлежался. Это на следующий день. И посмотрите, как он хорошо держит форму. Он ни капельки не опал.